Слово «хома», то есть «человек», состоит из двух слогов «хо» и «мо». Одна часть божественная, другая природная. В разрыве этих смыслов возникает понимание слов, гармония, этика, нравственность. Эти слова могут возникнуть лишь там, где есть антагонизм, то есть противостояние. Объединение Земли и Неба символизирует идеально сбалансированного человека. То есть, когда мы говорим о Земле и Небе, мы говорим о том расстоянии развития, которое человек должен преодолеть в своем возрастании. Понимаете? Конфуций еще задолго до Иисуса говорил, не делай того, что не, жал, не желал бы для себя. Сердце человека олицетворяют две дуги, соединенные любовью. Мужская и женская А в центре сердца крест Крест, где земная горизонталь перетекает с небесной, Перетекается с небесной вертикалью Есть центр обозначения взаимосвязи неба с землей Горизонтальная линия женская вертикальная, мужская. Древо жизни – это тоже крест, многоуровневый крест служения, где десять миров, связанных между собой двадцатью двумя путями, то есть гранями мировосприятия, образуют Вселенную Сына, если к ним прибавить одиннадцатую, тайную сефиру Даад. И мы получим тогда сакральное число 33 года земного служения Иисуса. Сейчас я вам покажу схемку, тут она у вас тоже есть. Видите, это именно уже трансформация структуры древа Сифирот в крест, по сути дела, крест служения. И одновременно это основа цифрового кодирования всех процессов мироздания. Принцип образования божественной пропорции. Тайная сфера Даат Это находится в центре вертикального столпа. Вот вы ее тут видите. Да? И означает присутствие в мужской вертикали, женской эмонации в фазе Святого Духа. Именно здесь появляется первичный элемент миростроения – эфир который все созидает в космосе и который Академия Лженаук когда-то упразднила и до сих пор боится восстанавливать. Если в вашем восприятии появляется эфир и он начинает вибрировать, то тут же отзовется и физическая материя, и возникнет эффект резонанса. Микрокосмос-человек и макрокосмос-бог начнут взаимодействовать, и возникнет следующее состояние мира – Бога человеческое. Три первичных элемента таблицы Менделеева с окончанием рот – водород, углерод и кислород – в сочетании с разрешительным элементом азот образуют четыре нуклеотида нашей белковой организации – аденин, цитозин, гуанин и тимин. Каждое такое сочетание имеет индивидуальную геометрию проявления – тетраэдр, октаэдр, экосаэдр и додекоэдр. И все эти формы вмещает в себя сфера. Каждая из этих форм – тождественно мирообразующим стихием. тетрагонь, октаэдр – воздух, Икосаэдр – вода, додекоэдр – эфир. И все это вместе – земля, кубическое основание жизни. Человек есть объединительный субъект духа и материи. Например, икосаэдр и, и додекоэдр в хромосомах его организации – это план – карта всей жизни человека, в которую он по достижении понимания может вносить необходимые ему коррекции. В этом случае древо, как крест жизни, через материю духовного рождения человека может активизировать его регенерацию к вечной жизни. В этом случае человек достигает понимания, что внешняя оболочка вещей всего лишь шелуха образа, скрывающая его суть. Развертка куба земли образует крест служения, с помощью которого можно центрировать свое внимание на сути трансформационных процессов. То есть квадраты, образующие крест, это стороны света, времени года, времена года, стихии, этапы времени. Это процесс статичной устойчивости. Шесть первичных физических оснований креста, качеств человека, строительные блоки, из которых строится Вселенная. И в своем развитии эти топоформы типа должны достигнуть состояния до декаэдра – эфир, прана, тахионная энергия. До декаэдра есть высшая форма сознания – разум. Это внешний край энергетическому поля человека. Шесть блоков создают необходимые качества Вселенной на трех основных путях развития. Вот сейчас здесь еще одна схемка. Здесь вот эти три как бы, колонны. Левая – это огонь и земля. Средняя – это духа-воздух, между которыми образуется пространство реализации человека. И правая – это эфир и вода. Левая колонна женская, правая – мужская, а средняя – это плод их союза. Крест – есть символ творения в плане проявления. А три колонны – это развертки креста в плане его функциальности. То есть функционирования как души, духа и сознания. В конце концов, это приводит к пониманию великого квадратного Пентакля Пифагора, как матрицы из 49 классов познания себя. В этом Пентакле, горизонты есть качество человека, а вертикали – каналы энергетической помощи. По подобию этого Великого Пентакля в древнем Вавилоне строили башню гордыни – Зикурат. Храм, символизирующий гиперборейскую гору Миру, место обитания божеств. Семь этажей этого храма олицетворяли семь небес или планов развития, развития себя, а не зреческой власти над людьми. В результате вышло безумие, а не по постижение истины. То есть почему-то решили, что создав такую семиэтажную пирамиду, можно достигнуть небес. Ведь небеса-то внутри нас – это развитие самого себя. Они развитие себя заменили строительством, в общем-то, вот этой каменной башни. Ну, это, конечно, безумие. Чтобы перейти с одного уровня существования на другой, надо обрести более высокий уровень сознания. Цифровое выражение мира – это перевод его состояния из формы определительной, то есть сущностной, в форму глагольную то есть действенную. Аристотель считал числа выражением взаимодействия и состояний всех вещей. Пифагор утверждал, что все вещи мира можно представить в виде чисел. Все натальные карты судьбы человека составляются по дате его рождения и не случайно в древности весь мир делили на 10 сферот и сфер. Причем все это соответствовало не только Вселенной, но и организму человека. Вот почему наш ближайший праведец и современник Айванхов категорично заявлял, реки, деревья и горы представляют собой всего лишь числа, материализованные числа. И я вот это видел вот, лично сам во время эксперимента, который проводили с нами э, в Академии наук в Институте молекулярной биологии, где мы были вместе с Игорем Витальевичем Арепьевым и проводил, это, ну, руководил этим экспериментом академик Андрей Игоревич Полетаев, который уже много-много лет с нами дружат теперь с этих пор. И там была поставлена задача э, дематериализовать предмет. Ну, большой предмет мы сразу объяснили, что нам как бы энергии маловато будет. Э, выбрали, в общем, предмет поменьше. Положили на белый лист бумаги большую скрепку, и была задача ее где материализовать. Мы с Игорем Витальевичем приступили к этой работе. Клетка сначала начала светиться, потом левитировать. Она поднялась над листом сантиметров на 30-40 и зависла. И в таком состоянии потом произошла вспышка, и она исчезла. Через некоторое время она вроде... Опять появилось свечение, появилась вот эта скрепка, и медленно опустилась на лист бумаги. Все это Андрей Игоревич снимал на камеру. А я взял, потом уже, когда она опустилась крепко, и заглянул в это окошко камеры. И что я там увидел? Я раньше так никогда не видел, но вот почему-то в этот раз мне решили показать. Весь экран камеры был поделен на очень мелкие квадратики. И в каждом квадратике вращались числа. Они были сгруппированы по три. В каждом квадратике три числа, которые с огромной скоростью мелькали, так сказать, ну, как бы замечались другими числами, и это происходило в каждом квадратике камеры. То есть, по сути дела, весь экран он был из быстро меняющихся почти мгновенно чисел и которые и создавали, собственно, эту картинку. Когда я сказал об этом полетаю что я вот там вижу вот такое вращение, он тоже посмотрел внимательно в экран и ничего подобного не увидел. И сказал, теоретически так и должно быть. Вот очень интересное его замечание. Теоретически так и должно быть. Но практически это увидеть никому еще не удавалось. Вот тоже интересно Теоретически так это должно быть. А практически это никто не видел. Цифровой код от единицы, как истока всех возможностей до нуля, то есть слияние всех согласием в состоянии абсолютной жизни, это предел как бесконечно малых, так и бесконечно больших величин. И в этом коде ноль есть потенциал, еще не подвергнутый дифференциации, непостижимый начало всех начал мира, полнота абсолютного единства. Вот в этом лаге потенциалов от единицы до нуля и происходит пиксельное кодирование всех видимых процессов и состояний физической реальности жизни. Почему в пиксельном окошке на экране камеры с неимоверной скоростью мелькали трехсоставные числа? Потому что наша ДНК состоит из 64 кадонов, то есть триплетов действия. Но у человека в активном состоянии находится не более 20 триплетов. А что делают все остальные? Отдыхают, потому что уровень активности человека в соответствии с его развитием еще не требует мобилизации всех его возможностей. Там, в отдыхающих кадонах образованиях, находятся все наши потенциалы. Например, если усилить хотя бы вдвое активность хромосомных триплетов, то иммунная система человека усилится в тысячи раз. И ничем заболеть в этом мире он попросту не сможет.